Доброго времени. Зимняя тишина. Не ветерка. Другом снег искрится. Вроде как все встало, остановилось. Но в любом случае, жизнь продолжается. Я хотел бы поговорить о некоторой надеждах народа на что-то. Все надеются на царя, который когда-то придет и наведет порядок. Но никто не надеется на себя. Хотя время царей закончилось. Будущее, в принципе, либо народовластие, либо цифровой концлагерь. Пока два варианта развития. Самое интересное, что вот этот народ, который ждет каких-то перемен, он сам знает, что надо делать. На кухнях они обсуждают эти ситуации. Но самое интересное, они ждут вот выступления, допустим, которые сейчас происходят, может от них что-то произойдет. Вот там появился гончар с богатырями, может они что-то сделают, а сами-то сидят и ничего не делают. Хотя каждый из вас знает, что надо делать. Некоторое будущее развитие. Вчера на канале Народный журналист. Очень страшное интервью. Там есть в виде сна, рассказывается. Ну, там, конечно, жестко все, но часть того будущего, которое будет, оно возможно. Так что посмотрите. Начало, по крайней мере, до половины. Там интересный фильм. Почему. Там сказано, объединяйтесь, объединяться по двойкам. Это очень просто. Действительно, если уже три человека, то уже знает все. Если двое, то знают только двое. Если один, то обычно разум сопротивляется, сомневается, либо дает, что правильно, неправильно. Когда вдвоем, уже в некотором случае разум, скажем так, отсекается и доверяется более напарнику, так скажем. Даже в мистических практиках, допустим, когда атакуют, тем более сейчас вот была та неделя, вообще жестко всех прессовали. А на этой неделе, буквально вчера-позавчера, вышла элита местная, которая начинает подключаться к затылочной части и между лопаток. Это, в принципе, восстановление типа матрицы управления данным человеком. Ну, я думаю, в принципе, кто с этим сталкивается, отсекаете. И по этому же каналу, за, как бинар, там в товшор туда взрывчатку, и пускай идет и взрывается оттуда, откуда пришло. Потому что проследить их очень сложно, они скрываются. Ну, накроем крайнем случае, территории. Да выделывается. Ну, в частности, мне пытались, допустим, чтобы я после вчерашних, после 31-го события, ну, открыл, так скажем, разрешение на огнестрельное оружие на территории Руси. Ну, попытка, не пытка, попытка у них прошла мимо. Так что, но ну, на все остальные действия у меня ограничений нету, так что думайте, смотрите, действуйте. Некоторые уже проявления того, что я бы хотел, уже появились. Но но, но но, но, народ спит. И на данный момент пришло еще одно, так скажем, место силы, которое способно пробудить народ. Но это уже сила стихии воды в некотором плане. Но самое интересное, что это было поставлено, Закрытие портала, скажем, ну, так, скажем, закрытие портала было поставлено нашими предками для, ну вот как купол над землей, для проникновения, от проникновения, скажем, чужих цивилизаций на землю. Проанализировав данную ситуацию, я понял примерно следующее, может быть я ошибаюсь, но можете подсказать. То есть, вскрыв этот канал, то есть я знаю, в принципе, кто это может сделать, кто ставил это и кто это может сделать. Получится следующее, то есть стихия воды выйдет из-под контроля, будут некоторые затопления территорий, и, соответственно, народ начинает, начинает терять материальную часть и начинает объединяться в какие-то, так скажем, объединения и выходить из данного сложного положения. Вот такое представление у меня, что будет именно через это пробуждение в некотором плане, быстрое, но опять же, есть угроза того, вторжения от тех же цивилизаций, которые отошли, временно, скажем, они отошли, то есть мгновенное проникновение опять на землю. И что будет за заваруха, тоже как-то под вопросом. Поэтому надо делать это, не надо. Но я думаю, что со стихией воды у нас будет, скорее всего, последняя очередь, будем уже когда более сильны и готовы. На данный момент есть еще... То есть, если на данный момент у нас стихия воздуха почищена, если Земля начинает пробуждаться медленно, но пробуждается, я думаю, мы еще тут что-то предпримем. то есть, то есть еще стихия огня. То есть, мы уже ее частично использовали для того, чтобы к нам прошел свет из центра галактики, он пришел, то есть наше намерение. Теперь через этот огонь можно также использовать, как его оружие, то есть зажигая свечи и представляя, перенося этот огонь на те элементы, которые, ну, скажем так, вредят нашей территории Руси, которые бесполезны. То есть, ну, я надеюсь, вы понимаете, на что переносим. И неважно важно уже. Как они будут возгораться потом с помощью молнии, либо коротких замыканий, либо третьих сил? Это уже дело десятое. Просто наши намерения переносим на эти объекты. И самое интересное, что еще хочу напомнить пророчество, что Москва пойдет последней. То есть мы ищем, так скажем, как говорится, песчинку в глазе или щепку в глазе Москвы, а у самих под боками бревна лежат, и никак мы с ними справиться не можем. Ну, вот такие мои мысли. И еще, если там спрашивают иногда, от меня идет помощь, она идет на благо Руси, если вдруг под моим личиной или под моей прикрытием вас прессуют, либо какие-то хакеры или прочее. У меня нету ни хакеров, никого. То есть предлагаю мочить все эти структуры. То есть вышла элита против нас, поэтому она может прикрываться кем угодно, чем угодно. Даже если вдруг попадет мне, это не страшно. Счастье, радости, спокойствие, Я Русь. Благодарю.